Приветствую! Семья канала Немиркин. Был ли у вас когда-нибудь партнер, родитель или друг, который всегда заставлял вас чувствовать себя виноватым? Заставляли ли они вас чувствовать себя так, будто вы им что-то должны? По словам Шерри Стайнс, калифорнийского психотерапевта, специализирующегося на проблемах насилия и токсичных отношений, манипуляция – это эмоционально нездоровая психологическая стратегия, используемая людьми, которые не способны прямо попросить о том, что им нужно и чего они хотят. Следует отметить, что существуют различные формы манипуляции, от назойливого продавца до эмоционально оскорбительного партнера. В любом случае, важно знать, когда кто-то может манипулировать вами. Итак, вот 8 распространенных фраз, которые люди используют, чтобы манипулировать вами. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео не предполагает, что кто-то использует эти фразы для манипулирования или эмоционального насилия. Это просто некоторые примеры. Если вы чувствуете, что вам грозит эмоциональное насилие, Расскажите об этом кому-нибудь, кому вы доверяете. Первая фраза «посмотри, что ты заставил меня сделать» Эта фраза, вероятно, наиболее часто используется в дружеских или романтических отношениях, чтобы обвинить вас в чем-то, что они сделали. Возможно, они говорят это, когда проваливают задание или пережаривают ужин. Вместо того, чтобы признать свои ошибки, они найдут способ переложить вину на вас. Они могут сказать, что это потому, что вы их отвлекли, или потому, что вы стояли слишком близко к ним. В любом случае, это способ снять с себя ответственность и переложить ее на вас. Второе. Но вы же сказали, вас когда-нибудь уговаривали купить что-то, а потом понять, что то, что вы купили, было не тем, что предлагал продавец, или попадали в ловушку обязательств, которые не отвечают вашим интересам? Распространенная тактика, используемая торговыми и маркетинговыми компаниями, заключается в том, чтобы заставить что-то звучать очень привлекательно, преувеличивая выгоды и преимущества. Когда вы получаете в руки реальный продукт и обнаруживаете, насколько он не соответствует тому, что описывал продавец, вы можете вступить с ним в бесполезный спор, но вы же говорили. Они обратят то, что вы им сказали, против вас, чтобы заставить вас делать то, что вы не хотите делать. Номер три. Не будь таким чувствительным. Вас когда-нибудь обвиняли в том, что вы слишком эмоциональны или чувствительны? Говоря это, особенно в ситуации, когда вы чувствуете себя некомфортно, они демонстрируют, что им безразличны ваши чувства или эмоциональное благополучие. Неважно, чувствуете ли вы себя неловко на групповом собрании или вас использовали как часть бесчувственной шутки. Важно помнить, что то, что вы чувствуете в любой ситуации, является действительным и реальным. Номер 4. Я бы никогда. Вы когда-нибудь слышали, как другие говорят «я бы никогда так не поступил», «я бы никогда так не отреагировал»? Такие поступки означают, что вы недостаточно сильны. Возможно, вы впали в депрессию после расставания или начали приобретать вредные привычки после смерти близкого родственника. Хотя некоторые могут говорить это без всякого негативного умысла, они все равно осуждают ваши действия и не принимают во внимание ситуацию, в которой вы оказались. Говоря, что они никогда бы не поступили так же, они игнорируют ваши чувства и давление, которые вы можете испытывать. Номер пять. Я знаю, что ты сильно переживаешь по этому поводу, но я должен был поступить по-своему. Так будет лучше для нас. Приходилось ли вам чувствовать себя виноватым и оставаться в отношениях или дружбе вопреки здравому смыслу? Когда люди хотят удержать что-то, иногда они могут использовать фразы, которые являются непреднамеренной манипуляцией, чтобы получить то, что они хотят. Это включает в себя принятие решений во имя того, что лучше для вас обоих. Помните, что в здоровых отношениях важно, чтобы оба ваши мнения были услышаны и уважаемы. В противном случае в конечном итоге все решения будут принимать они и делать то, что удобно им, а не вам. Номер 6. Не выбрасывайте. У людей есть естественный страх потери. Вы можете беспокоиться о том, что вы можете потерять, в отличие от того, что вы можете приобрести в процессе. Родители могут опасаться за своих детей, когда те решают пойти по другому пути, нежели они планировали, говоря им что-то вроде «Не выбрасывай все, над чем ты так усердно работал». В романтических отношениях ваш партнер может сказать «Не выбрасывай все, что мы построили, чтобы вызвать у вас страх потери». Это может привести к тому, что вы останетесь в несчастливых отношениях с ним, вместо того, чтобы отпустить их. Номер семь. Не реагируй слишком остро. Сколько раз вам говорили, что вы слишком остро отреагировали, хотя вам кажется, что это не так? Возможно, вы спрашивали их о том, почему они так поздно приходят домой каждый вечер, а они отмахивались от вас, говоря, что вы просто слишком остро реагируете. Это манипулятивная тактика, направленная на то, чтобы не признавать ваши чувства и опасения, и получить от вас то, что им нужно. В конечном итоге это может привести к тому, что ваши отношения станут односторонними, и все вопросы будут решать они. И номер восемь «Не пойми меня неправильно» Когда-нибудь они обвиняли вас в том, что вы неправильно поняли их намерения, когда вы затронули какую-то проблему в ваших отношениях. Вместо того, чтобы ответить на ваше беспокойство и рассказать свою версию событий, они могут преследовать и обвинять вас в том, что вы неправильно истолковали произошедшее. Такой агрессивный подход – эффективный способ уклониться от разговора и заставить вас думать, что вы неправильно поняли ситуацию, хотя это не так.